Добрый день, дорогие друзья! Вот я получила посылочку. Эта посылка пришла из России от компании Мицелайн. Эта посылка первая в Казахстане, в городе Кустанай. Сейчас я ее открою. Получила на СДЭКе. Посмотрим что я заказала и что компания Мицелайн мне положила. Вот упаковочка. Сейчас мы ее Первое, что я достаю, это молочко очищающее для снятия макияжа. Это молочко мне положила моя подруга, которая посоветовала мне эту фирму, эту компанию. И вот как знак признания подарила мне, положила посылку Ина Бабохина, моя подружка давняя с детства. Следующее. Супер-остео, это с повышенным содержанием витамина D. Это я выписала для себя. Буду принимать для получения витамина D, который попадает в организм 98-100%. Минцелы переносят клеточкам все до капельки, поэтому повышенный... Витамин D в организме повышается в разы. Следующее. Это напиток функциональный гепатик. Это я выписала себе для печени. Буду пробовать. Здесь состав оливковое масло, витамин Е, пищевой глицерин и ароматизаторы. Буду начинать применять следующее это из косметики крем интенсив день-ночь вот он для лица будем пользоваться будем пробовать как он будет действовать на мое лицо и еще один напиток